Там шлюхи одни, блядь. Чего так взял. Потому что они сму, у му, муж, у му, муж ее уважать из-за того, что ее, ее другие, эту же жену его на его другие, блядь. А ты где-то такую информацию услышал. А Извини, пожалуйста, от, от самих немцев, я, это, я, от, от, которые в Германии всю жизнь прожили и там родились, про эту хуйню они сами рассказывают. Вот, что? Вот в чем вопрос, откуда я это узнал, нахуй. Они сами, не немцы, если. Если ее никто не ебет, значит, меня ее не уважают. Нихуя, свидание. Это же вообще позор еще ее А у них это не позор, у них это как вот это порядка вещей, между прочим, это приветствуется. В Германии. О, боже, я бы ебал таких, блядь. Сами немцы я... говорили, Са сами немцы часто говорят.